И начинаем. Всем привет, Всем привет. меня закма. Зовут... Давай замок. А что? Всем привет, здорово, меня закмал. Да, и меня очень долго не было. Я заболел. Ангий. А, не бойтесь, все нормально. И следующий ролик тоже будет скоро. Хм, вы это слышите? Подпишись и поставь лайк. Да, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. И в комментариях. Напиши свое желание, которое я выполню. Любое. Что? Сказал нет? Написал быстро. И читай, и Сюда. Иди сюда. сюда иди. Короче, мы сейчас будем делать горку самодельную, самодельную. короче, свою свою горку самодельную. Смотрите вот. вот. из этого вот горна мы будем делать свою горку. Горка, наверное, будет не скользкая, чтобы на неё покататься своей маленькой мягкой жопкой, мы же все-таки заплатить 10 долларов. Но это еще не все. Мы дальше будем его совершенствовать. Я думаю, можно над этим работать. Поехали. Смотрите, что у нас получилось. Это изюминка в истории Горок. Нет, это будет выглядеть лучше. Кредиткорды ну что, скандалы, не лик в нобанке. Смотрите, что у нас получилось. Oh. Пошли. Ну все, пока. Простите, пожалуйста, Понял? Ну чё?